Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Очень рада вас приветствовать и надеюсь, меня хорошо видно и хорошо слышно. Так, так, так. Как дела? Как дела? Раз, два, три здравствуйте здравствуйте уважаемые дамы и господа рада вас приветствовать сегодня воскресным днем надеюсь у вас хорошее солнечное настроение и давайте мы сегодня с вами пообщаемся кто вдруг с самого начала эфира впервые попал сюда на эфирчик единичку поставьте я быстренько представлюсь я бахтина елена моя специальность врач акушер-гинеколог я генетик также клинический по образованию и всю жизнь хотела заниматься хотела быть полезной людьми Людям. Вот. И я ощущала, что я могу быть полезной людям. Скорее всего, если я буду доктором. Или буду педагогом. Я прям никак не могла понять, кем же быть, доктором или педагогом. Я очень благодарю божественное проведение за то, что я сейчас не тот, не другой. Я на стыке двух дисциплин. Мы с вами на стыке двух дисциплин. То, чем мы занимаемся, это называется нутрициология. Это не имеет ничего, ну не то, чтобы ничего общего, это не относится к медицине. И я считаю, слава Богу. Потому что если бы относилась к медицине, нам бы все уже заткнули рты вот нельзя э, улучшать состояние людей не медикаментозными способами а вот но при этом э, я в большей степени педагог педагог ну а педагогическая наука ну ладно ладно ну говорите о здоровье так и говорите о здоровье то есть у нас здесь больше свобод и я этому очень-очень рада. Оказывается, лучше человека обучить правилам поведения в собственном теле, и тогда он не попадает в западню болячек. В западню э, изнашивания и в западню старости. Лучше туда не попасть, потому что из западни выбираться ну, потенциально проблематично. Ее же профессионально поставили западню, правильно? Вот, вот так вот мы работаем. Кто это мы? Э, я написала книгу «Старости нет» или «Как оставиться вот доктора без работы». А также наша команда замечательная, очень творческая и очень талантливая команда. Мы сейчас создаем вместе с вами, на самом деле, систему старости нет, куда может любой человек попасть, вот вообще любой человек, кто, допустим, недоволен своим состоянием здоровья, недоволен своим внешним видом, кто хочет снизить биологический возраст, кто хочет заострять, как мушка в янтаре, в состоянии 25-летнего тела и больше никуда не сдвигаться и мы создали такую систему система я считаю она действительно революционная почитайте системе можете под этим видео либо в шапке профиля в зависимости от того где вы меня слушаете в Ютубе или в инстаграме кстати сразу же подпишитесь друзья вот сразу же подпишитесь если вы в ю сразу подпишитесь активируйте колокольчик тогда вы будете приходить вам youtube сам будет сообщать что у меня какой-то эфир ну и соответственно в инстаграме тоже сразу сразу же подпишитесь чтобы не терять 5. ценную информацию. Итак, мы объединились на данный момент 700 девчонок и мальчишек, в основном девочки. Мы объединились в общий чат, который называется опять 25 или старости нет. Вот. И каждый день система старости нет это получение от меня. Я думала пятиминутной информации, ну там раз в три дня, к примеру. Но нет, у меня не получилось пятиминутная информация. Каждый день от меня приходит, вот что такое система старости нет. Можете плюсики поставить девушке, кто уже в системе старости нет, напишите на какой ступени вот и <смех> это, это такой первый момент но вот я сейчас уже а, прям а, не успеваю отвечать в чатах потому что записываю для вас восьмую ступень и я понимаю что я в пять минут уже не вмещаюсь, но и вы уже прокачаны то есть я уже захватила ваше внимание вы уже понимаете что каждое видео приближает вас 20 летнему возрасту и вот сейчас курс потребительской грамотности я сейчас записываю эту ступень и я не ограничиваюсь пятью минутами потому что ну невозможно там большое количество информации выдать за пять минут но <смех> у нас с вами здорово получается у нас с вами очень крутые результаты значит какой сегодня распорядок действий я сейчас вам зачитываю просто три последних результата думаю какой же самый крутой выбрать ну не знаю какой самый крутой выбрать зачитаю три последних результата, которые собираю в отдельный инстаграм-канал старости нет отзывы вот А потом мы с вами обсудим отеки Отеки. Можете поставить двоечку, вот вижу Анна Иванова впервые сегодня, двоечку, если вас интересует тема отеков, я сегодня вам такую самодиагностику, тест самодиагностику дам, я вам начитаю 8 пунктов, по которым могут быть отеки лично у вас, и в конечном итоге мы в конце моего выступления поймем, а какой пункт касается именно вас готовы к такой работе хорошо значит сейчас зачитываю друзья <coughs> идем по регламенту сейчас зачитываю последние результатики, которые я собираю в Инстаграм канал, старости нет. Точ... старости нет отзывы вижу, вижу, по вы кому начали реагировать. Мне, у меня сегодня ну радость, у меня каждый день на самом деле радость. я залазю в этот чат опять 25 и вот сегодня от Людмилы Линенко вот такое хорошее сообщение. пройдено 100 тысяч шагов юху за 24 дня. это немного для тех, кто ходит, пишет Людмила. Лененко. а для тех кто 7 лет едва передвигается по квартире а теперь стал самостоятельно выходить думаю это достижение даже не думайте это крутое достижение людмила безусловно хочется большего и нужно еще многое сделать и перестроить в организме думаю что вместе с такой дружной командой все получится конечно все получится людочка очень рада за вас поздравляю от всей души а, тут имя не буду говорить потому что ну не буду говорить ну суеверно леночка здравствуйте хочу выразить вам слова благодарности благодарна вам за свою долгожданную вторую беременность мне сегодня 35 лет мы с мужем не могли забеременеть 8 лет старшему сыну уже 12 8 лет бесполезных а, походов по гинекологам довели, довели меня до 1 с первой стадии эндометриоза до 4 а, на мои миомы они только Прибавлялись в количестве узлов. Мне говорили, что они опасны, не опасны, кровотока нет. А то, что их становится все больше, врачи не обращали внимания. За 8 лет вырастила дермоидную кисту и меня прооперировали. После операции врач сказал смириться с бесплодием. После всего этого про гинекологов даже слышать не хотела, потеряла в них веру. Решила начать лечение у эндокринолога. И слава богу, я попала в нужные руки. Она мне сказала купить вашу книгу. Боже, что же за эндокринолог такой замечательный и подписаться на вас в инстаграме слушайте да у докторов нет времени на приеме все вам это рассказать но они понимают но у меня то есть время э, с вами пообщаться в инстаграме в Ютубе, в ТикТоке, у меня есть время поэтому мы с вами разбираем знаете такую базу а доктор уже решает более серьезные вопросы очень круто что у нас э, вот с этим эндокринологом к сожалению не знаю как ее зовут получилась такая ну, замечательная композиция она в лекарственном плане она же видит человека помогает ему а я в информационном очень круто и так год назад в августе двадцатого года я познакомилась с вами сейчас понимаю что какая бы моя эндокринолог не была грамотно невозможно за 40 минут приема донести до человека необходимость в витаминах в воде в белке какие 40 минут намного меньше хотя сейчас читаю рекомендации она все это мне писала да друзья огромное количество очень грамотных докторов которые которые просто не могут вам помолить за краткий промежуток времени это же вам донести надо правильно так так так с вами прошла за год две чистки жкт молодое лицо и сейчас я на седьмой ступени опять 25 круто Восемь месяцев жила по конспекту профилактика женской системы пила индол и все что написано в конспекте отказалась от промышленного мяса нашли в городе фермера покупаем домашнюю курицу и говядину так что всю молочку яйца берем только у местных фермеров оказалось несложно найти фермеров когда есть такая цель троечку поставьте друзья кто меня сейчас слушает и тоже уже нашел местных фермеров поставьте четверочку кто меня слушает местных фермеров не нашел но идея появилась сразу же себе запишите цель хочу найти местных фермеров прямо сейчас после эфира этим займусь чтобы покупать не в супермаркете подняла витамин d с 29 до 80 Ну большой отзыв друзья поэтому читаю ферритин с 45 до 130 омега 3 с 4 с половиной до 7 с половиной, ну, там норма 8. И все это благодаря витаминам НСП. Записалась на УЗИ, чтобы посмотреть свой эндометриоз, проверить, помогает ли мне индол. А пошла на УЗИ с задержкой. Спасибо вам. Как жаль, что не могу отблагодарить вас лично. Вы уже меня лично отблагодарили. И Мне прям слезы на глазах спасибо. Спасибо вам за доброту к людям. Благодарю вас за внимание ко всем. Спасибо. Счастья, здоровья, молодости. Ну, вот так вот. Вот такой замечательный отзыв у меня прилетел добрый день у самой собственное хозяйство леночка отлично нам нужно смотрите объединяться вы живете допустим в подмосковье у вас личное хозяйство я знаю парня у которого много коз и он делает различные козьи сыры например и вот нам только его нужно знать и у него заказывает да? а кто-то живет в другом месте вот так можно объединяться Боже, это же здорово что еще давайте еще какой-нибудь результатик вам почитаю Леночка пишет, Д. Добрый день, э, добрый вечер. Э, итог за 5 прошедших ступенек. Вес минус 7, сейчас 56 килограмм. Грудь, талия, бедра минус 6 сантиметров. Руки, шеи минус 1 сантиметр. Ноги минус 5 сантиметров. Висцеральный жир минус 2 единицы. Сейчас составляет норму пятерочка. Размер одежды был 46-48, сейчас 44. Биологический возраст девочка помолодела на 9 лет. И сейчас соответствует паспорту офигезно примерно 2 две, сту э, две ступени параметры совсем не менялись сдвинулись только после того как добавила много овощных и зеленых салатов и физическую нагрузку стала мерить не в минутах а в километрах хожу по по 7-10 километров это три результатика самых свежих и системы старости нет но ну, не выбирала просто любые взяла <к類><к類><к類> извините вот пишут девушки, смотрите Лена, с вами комфортно, вы мягкая и доступная, не категоричная да, я так боюсь категоричных людей сама, ну и вообще категоричная но я просто работаю над собой поэтому сейчас уже боюсь категоричных людей, знаете категоричные люди, это люди, которые сильно уверены в себе а самоуверенность в плане здоровья это убийственно, нельзя быть самоуверенной в плане здоровья ни в плане своего, ни в плане чужого здоровья, нельзя, потому что это очень индивидуальная вещь. Галина пишет. Добрый день, я на восьмой ступени. Достижение вес 63, еще знать ваш рост. За программу минус 7 килограмм. Отлично. Ушла от инсулинорезистентности. Все класс. Очень вам благодарна. Сейчас на биологическом очищении молочка яйца mm -hmm. с деревни. Похотели? Молодец. Классно, друзья, смотрите, какое как у нас волшебство происходит. У нас происходит волшебство, реально. Но я вижу, что на YouTube-канале у меня 130 тысяч человек подписано. В Инстаграме я уж не помню. А, сколько тысяч. вот Но на самом деле, на самом деле, решают собой заниматься вот так: по-честному, по чесноку, по прям. Очень небольшой процент населения. Если 3%, если 5%, вот кто меня слышит, вот это уже хорошо. Слушайте, вот позвольте, я сейчас поругаюсь, а потом будем по отекам с вами заниматься. Вот смотрите, друзья, я во вторник и в четверг и в воскресенье выхожу, чтобы поотвечать на вопрос. Ну, вот сегодня воскресенье воскресенье. А потом буду отвечать на вопросы. И этих вопросов, если вы замечаете, просто бескрышное количество очень много. И я заметила, что дашь человеку бесплатную консультацию, он ее слопает, эту бесплатную консультацию, и пойдет искать следующую бесплатную консультацию благо в интернете прям все. Скажите человеку: перестань есть углеводы, посмотри, какие результаты хорошие, люди выходят из углеводной зависимости. А этот человек может мне сказать: а я не могу жить без хлеба, без печи, а что тогда есть? Как одна моя студентка, слушайте, ну мы долго с ней занимались, три месяца, и в конечном итоге, в, по итогу из трех месяцев, когда она уже подхудела, выглядела хорошо, стала опять нравиться мужу, вдруг она мне задает такой вопрос, Лена, а когда можно будет нормальную еду есть? Я ж прям опешила. Я ее учу физиологическому питанию, которое подходит ее телу, когда можно будет нормальную еду есть. Говорю, а, о чем вы скучаете? Что для вас нормальная еда? Ну как, блины, а, макароны, эти пельмени? А -а -а, Все, боже, человек слушает, но не слышит, Н ничего не могу сделать, вот серьезно. Скажи некоторым людям, что есть дорогостоящая, но очень рабочая э, травяная программа, очистительная. Они мне говорят, э, у нас нет денег и вообще, и вообще, и вообще вообще вы зарабатываете на травах. Предложите в таком случае этому человеку, ладно, не надо дорогостоящую травяную программу давайте мы просто перестройкой питания примерно того же добьемся. Они скажут, я все перепробовала, я была на всех диетах, и ваше, ну, питание, вот, и мне ничего не помогает, нет результата. Есть люди, которым я говорю, слушайте, ну пейте воду, вот давайте вы будете просто пить воду. Они говорят, а я бегаю в туалет и отекаю, а мне работать надо. Тогда я говорю, слушайте, вот, например, по хроническим запорам, я вам даю шесть основных идей по преодолению проблемы. Они мне говорят, я все знаю. Как ты все знаешь? Как ты можешь это все знать и до сих пор ходить с проблемным стулом? Как? Ладно, тогда я говорю, составьте мне, пожалуйста, дневничок питания. Ну, чтобы я могла оценить, что же там с вами такое происходит. Они, вот есть такие люди, которые вот, у меня есть, знаете, фулл контакт иногда, такие курсы фул контактные, когда я каждую неделю выхожу на связь с человеком. Сейчас я эти курсы не веду, курс трансформации тела, сейчас я веду курс опять 25. Так вот, у меня есть женщины, которые за все три месяца, вот 12, контактов 12 встреч я прошу каждую неделю составлять дневник питания хотя бы за один день и они при этом мне говорят это сложно для меня у меня на это нет сил и мне вообще скорее всего это психосоматика мне нужен или психолог или мотиватор или какой-то другой специалист то есть кто угодно только чтобы это делала не она и у этих людей, которых я сейчас описываю, которые вот слушают вроде бы, вот, но ну, как бы не стартуют к действию, друзья, может быть, это сейчас волшебный пиндель, чтобы вы застартовали. Так вот, у этих людей очень много общего, вот если их собрать в одну какую-то такую вот э, э, в одну компашку, они очень много спрашивают у Гугла, они очень много советуются у своих друзей, таких же часто безнадежных, как они. Потому что общие алгоритмы восприятия, и они больше думают, чем делают. Думают, как профессор Калифорнийского университета, а делают меньше, чем слепой может делать. И когда у них спросишь, вот что ты готов сделать для себя, скорее всего, это люди ну, вот как бы не ответят. Поэтому, друзья мои, вот по поводу моей категоричности, да, я категорична, я просто вижу, где мне быть категоричной, а где я вижу, что человек карабкается, и никакая категоричность к этому человеку не применима, потому что он прям взял ответственность за свое здоровье, свои руки, он взял ключи от собственных здоровья в свои руки, и он прётся, ему тяжело, но он прётся. Так вот, друзья, если душа решила покинуть тело, которое не способное на путешествие которая не может пробежаться с детьми не может обучить э, внука ребенка езде на велосипеде это активная работа не может заняться сексом не хочет запустить новый проект потому что нет энергии значит этой душе грустно в этом теле и она уже приняла решение износить его как можно быстрее и собрались умирать не отвлекайтесь очень нехорошая конечно фраза очень нехорошая фраза но если собрались умирать, ну просто не отвлекайтесь. Зачем? Вы просто слушаете, но ничего не делаете. Вот сейчас, казалось бы, лето, лето, пора отпусков, пора разных э, э, э, дачи и так далее. Сейчас, прямо сейчас, на этой неделе 200 новых человек зашли в систему старости нет и вот людмила о которой я сейчас вам читала что она э, э, сколько слушайте правильно 100 тысяч шагов прошла за последние 24 дня вот это людмила она вот именно сейчас присоединилась она не думает когда я присоединиться. может быть лучше осенью может быть лучше весной может быть лучше когда петух жареный клюнуть может быть после второго инфаркта может быть после первого инсульта понимаете у нас жизнь короткая и если у вас сейчас есть какой-то импульс, хочу, о, боже, это то место, где, которое мне поможет, вы сразу это сделаете. То, что я вам серьезно говорю, я сейчас работаю на пике своей человеческой возможности. А Оксаночка, которая менеджер, она тоже работает на пике своей человеческой возможности. Мы приняли решение о перестройке проекта, поэтому с... С сентября у нас будет э, немножечко другой проект, тоже старости нет, точно такой же, но он будет немножечко другой. В чате будут отвечать э, уже те люди, которые имеют свой результат, это будет куратор, обычные кураторы жизнью, мной, системой старости нет. Вот, э, ну, в общем, это будет немножечко иначе, и стоимость проекта с сентября будет совершенно другая, поэтому сразу э, или в директ напишите, хочу, опять, хочу, в старости нет. Или эта ссылочка стоит в шапке профиля, или первая активная ссылка под этим, этой YouTube-трансляцией. Пожалуйста, кликните. И если вы как-то сомневаетесь, просто кликните на эту ссылочку, сделайте заказ и ничего пока не делайте. Вам Оксаночка перезвонит, та, которая на пределе человеческих возможностей уже работает. Мы скоро пойдем в такой, ну, непродолжительный, не, не но отпуск. Вот, и вы с ней сможете обсудить эти волосы. Все вопросы оксана кто такое оксана это человек с медицинским образованием это моя подруга а мы знаем друг друга с пятилетнего возраста и мы с самого начала работаем в системе старости нет вместе она точно знает а, а, ответы на все ваши вопросы хорошо Леночка, значит им это не надо? Ну да, да, да. Но знаете, всегда нужно иметь, ну, у меня, по крайней мере, такое состояние, иногда человек себя убивает по незнанию. А если я ему расскажу? Вот смотрите, если он себя убивает по незнанию, это неосознанное самоубийство. А если я ему расскажу, что это самоубийство, это уже будет осознанное самоубийство, Никто в здравом уме и в твердой памяти не будет осознанно себя убивать. Соответственно, просветительская деятельность, она спасает большее количество человеческих жизней, чем, наверное, лечебная деятельность. Поэтому я уж не знаю, что лучше педагог или доктор. Но видите, мы на стыке работаем. Поэтому, друзья... Вот не откладывайте свое здоровье на осень, на зиму, потому что зимой расхаживаться при минус 35, проблемно. Летом расхаживаться при плюс 48, проблемно, всегда проблемно. А осенью дожди вообще, понимаете? Прям сейчас кликайте, заказывайте, а мы идем с вами разбираться с отеками. Да, классно, хорошо, я очень рада. Так, ну что у нас по отекам? Я сейчас вам 7 вопросов задам, а вы определите, что к вам ближе, какой, какой механизм у вас ну, срабатывает, какой поближе. Да, давайте. Значит, первое. Сейчас лето и очень большое количество жалоб на отеки. Сначала разберем так называемые безбелковые отеки, но не прямо безбелковые. Вот смотрите, если человека не кормить, то он что делает? С голоду пухнет. Казалось бы, как он может с голоду пухнуть, ведь его никто не кормит. Вот это и называется безбелковые отеки. У нас, конечно, с вами не такая жесткая ситуация, прям безбелковые отеки. Мы их назовем мягче, мембранные отеки. Почему мембранные отеки? Рассказываем. Если я увеличу вас, вот смотрите, увеличиваю, увеличиваю, в конечном итоге я поняла, что вы все состоите из клеточек, и я состою из клеточек, и я вот увеличиваю одну клеточку, взяла ее увеличила, то я увижу, что клетка состоит из мембраны, это двойной слой жиров, двойной слой липидов. И эта мембрана, она очень, ну она цельная мембрана, но кое-где встроены канальчики такие. Канал это белок, канал это очень важно. И эти, канал, эти каналы выполняют роль спасения жизни этой клетки в каждый момент времени. Потому что оказывается, оказывается ионы натрия, они концентрируются на наружной стороне биологической мембраны а ионы калия они концентрируются на внутренней и если этот белковый канал поврежден свободным радикалом или не чего было создать создать вам этот белок или еще какой-то повреждающий фактор то происходит чехарда ионы натрия устремляются внутри клетки и они с собой всегда несут воду и клетку просто разрывает вот она просто гибнет эта клетка и вот этот вот натрий калиевый канал на самом деле спасает жизнь нашей клеточки просто каждую секунду времени и очень важно. Смотрите, когда я узнала об этой об этом натрийкалиевом канале, я поняла, что самое главное давать строительный материал, чтобы этот канал строился на твердую пятерку. А этот материал это белок, это белок. Поэтому, друзья, причина вот этих мембранных отеков низкобелковых, будем говорить отеков, это недостаток белка. Представьте себе недостаток белка в плазме крови. Как работает белок? Ну вот сам по себе. Ладно, давайте не в плазме, а внутри клеточки. Если внутри клетки есть достойное количество белка, белок может на себя пригласить воду. Хотите пример? Коллаген. Если коллаген есть, но он не в клетке лежит, а он в межклеточном пространстве, он же длинные такие молекулы коллагена, он приглашает на себя водичку, и это будет эластичная, красивая кожа. Функционирующие, красивые хрящи, косточки и так далее. Понимаете? Потому что белок, как джентльмен, говорит девушке под названием Вода. Хочешь, приходи ко мне в гости. Я живу в однокомнатной квартире, студии, без мамы. <с> понимаете, так и он приглашает к себе эту воду. А если недостаток белка в плазме крови, то в плазме крови некому удерживать воду на себе. И плазма становится густая. Вот с этими я столкнулась, когда начала работать медсестрой на самом деле. В общем, внутримышечные уколы мне было очень страшно делать, а внутривенные это просто вообще а, очень страшно. И вот первая пациентка мне попалась, а, которой мне доверили сделать, мне нужно было у нее взять общую, э, э, э, венозную кровь на анализ. Мне досталась 70-летняя бабушка. У нее была такая э, тонкая, дряблая, изможденная кожа. А было это в советские времена когда мы еще пользовались многоразовыми шприцами и этот многоразовая игла она еще знаете от многоразового применения она не игла на самом деле а крючок такой и прежде чем ею проколоть вену мне нужно было этот крючок пинцетом прям выровнять боже это ужасно потом я пытаюсь войти в эту вену я даже кожу не могу проткнуть, потому что тупая игла и потому что очень дряблая ткань вот но когда я все-таки попала вену я тащу на себя поршень чтобы взять ну там 20 миллилитров этой крови а кровь не заходит в поршень Обалдеть. она настолько вязкая эта кровь что она не заходит в поршень и я стою над этой веной и говорю медсестра, а для медсестры, честно говоря, абуза, она бы быстренько поделала все инъекции и ушла бы курить, а тут мы, вот, я говорю, спасите, помогите, у меня кровь не идет, как это у тебя кровь не идет? Подошла ко мне медсестра, дернула а, поршень, реально она не идет. Знаю одну женщину, которая говорит, чтобы мне кто-то взял венозную кровь из вены, мне нужно выпить стакан воды. Только тогда венозная кровь пойдет. Друзья, так себя нельзя э, уграть. Но мы, мы как-то двигаемся к этому. То есть недостаток белка в клетке, некому удерживать в клетке водичку и будет сморщивание клетки. Будет неспелое слива, будет чернослив. А недостаток белка в плазме это будет вязкая плазма, которая не способна зайти в капиллярные сеть. Но давайте я вам покажу капиллярные сети, сейчас чуть-чуть ниже, и вы поймете в чем проблема на самом деле. Как в системе старости нет, можно добиться своих целей. Давайте сейчас по профилактике отеков. Смотрите, первая ступень, мы работаем с белком, это архиважно. Это архиважно, чтобы вы знали, из каких источников животного происхождения можно брать белок, из каких источников растительного происхождения нужно брать белок, рейтинг по усвоению белка, то есть где, какие продукты хорошо усваиваются и идут в виде аминокислот в кровоток, какие нет, это все мы учим. Сколько вам лично вам нужно белка, ваша нижняя и верхняя граница нормы, как следить за доперевариванием. Это все первая ступень. Так вот, а теперь я вам показываю, есть такая фраза, у меня кровь лучшая косметика, я в нее свято верю, но не то, что верю, сейчас и вы будете верить, потому что это логично, это артерия, а вот это вена, а между артерией и веной должна быть мать тьмущая капилляра, а теперь смотрим, как образуются отеки, и теперь представьте, вязкая-привязкая кровь, потому что хозяйка не пьет ничего, кроме чай, Кофе и сладкие напитки. Вязкая-привязкая кровь, потому что хозяйка летом села на салатики и чхать ей на суточную норму белка. Она о ней не знает. Соответственно, печени не на чем работать. Печень мало делает белков. основная Основной орган, который делает плазменные белки это печень. Мало плазменных белков в кровотоке, соответственно, все, воду некому удерживать. И вот этот вязкая кровь идет по все меленьким и более меленьким сосудам и заходят в капилляры. Теперь представьте, диаметр капилляра в 17 раз меньше, чем диаметр моего волоса. представили себе такую ситуацию. А теперь вам нужно через вот эту вот мелочку пузатую продавить вязкую медузаподобную жидкость под названием плазма. Конечно, это будет очень медленный кровоток. Конечно, часть плазмы еще будет из капиллярного русла переходить в окружающее э, пространство. Это называется уже, вот это и будет отек, потому что артерии стараются, под давлением посылают кровь в капиллярное русло, а вены без давления, ну тут давление значительно меньше. И вот этот вот градиент давления приводит к тому, что жидкая часть плазмы прямо выдавливается, становится внесосудистой. Вот это называется отеки. Почему они обостряются? Летом, потому что летом у нас более высокая э, потребность в воде. Это вторая ступень старости. Нет, если вы не распоились и у вас отеки, вам надо распоиться, тогда у вас не будет отеков. Как, Лена? Как я могу распоиться, если я пью и отекаю? Так. У нас целая вторая ступень старости нет, чтобы с этим разобраться. Кто уже разобрался, давайте набрасывайте свои результатики. Вода. Все вопросы в конце, друзья. Теперь, как мы убиваем собственный капилляр? Вы теперь поняли, что отеки, потому что капилляры не срабатывают? Как мы можем убить собственные капилляры? Можете так и написать. Так, 7 а, простых советов по убийству капиллярных сетей. Первый а, вредный совет не незанятость. Ничего не делайте, вообще не занимайтесь физической нагрузкой. И вот эта тьма тьмущая капиллярчиков, здесь их миллиарды. Между артерией и веной ладно, а, а, 10 тысяч капилляр. Вот этот слипся, потому что им давно не пользовались. Вот это самое простое: незанятость это отсутствие физической нагрузки. На нулевой ступени. Ничего у вас не послипается, более того, новые капиллярчики мы образовываем на нулевой ступени, старости нет. Второй вредное, вредный совет, кушайте как можно больше углеводов и вот этот капиллярчик, вот этот, просто слипнется, потому что в него придет глюкоза, убьет белок на поверхности этого капилляра изнутри. А вот так как он маленький, в 17 раз меньше диаметра человеческого волоса, он просто слипнется, знаете. Вам мама в детстве говорила, не ешь много конфет, попа слипнется. Вот. Мне мама говорила, и я не верила. Ну, потому что у меня не было такого прям клинического наблюдения о слепании попы. А на самом деле избыток глюкозы это слепание кровеносных капилляр. То есть не ешь много конфет, иначе слипнутся капилляр. Вот это называется гликирование. Где мы это разбираем? Мы разбираем это на третьей ступени. Не старости нет. Вы так меня подробно поймете, что вы просто не сможете больше есть то, от чего а, раньше получали удовольствие, не так ли? Следующий момент, так, этот мы физической нагрузкой отсутствием убили, разошелся просто. Этот мы убили гликированием глюкозы а вот этот паразиты вот посмотрите паразиты например грибы рода candidдита это прям последователь они друс не образуют но это один гриб рода candidда он пачкуется и вот последовательность этих тел грибковых может зайти в капиллярную сеть и там застрять Ой, застрял и все, через это место уже никогда не пойдет плазма крови, никогда не пойдет кровоток. Вот и этот капилляр мы убили паразитами, грибами рода кондитов. Будем ли мы заниматься в системе старости нет этим вопросом? Конечно, это же шестая ступень противогрибковая, противопаразитар. Конечно. Так, как еще мы можем убить капиллярные сети? А что если мы так плохо простроим, простроим артерии, а там есть в артериях средняя оболочка мышечная, мы так мало будем есть белка, что так плохо простроим артерии, что артерии не смогут под нормальным давлением через вот эти вот, знаете, покоцанные капиллярные сети, лысые капиллярные сети подавать нужное количество крови. О, классно тоже вариант для убийства капиллярных сетей а ведь старости нет это просто лысые капиллярные сети вот оно затруднение артериального притока значит надо есть так чтобы вы артерии строили потому что если вы артерии не строите под очень низким артериальным давлением кровь пойдет в капиллярные сети, а венозные сети еще более низкое артериальное давление. Нет градиента по давлению. И просто вся кровь капиллярная, так и останется в капиллярах. Очень затруднено движение крови в организме. Это бывает у людей с низким артериальным давлением. Проснулся, голова ватная, двигаться не хочется, отеки и так далее и тому подобное. Понимаете? Следующий момент, как убить капиллярные сети, кто конспектирует вредные советы. Нужно затруднить венозный отток. А это бывает, когда человек так мало ест белка и так мало пьет воды, ну мало ест белка в основном, что он клапанный аппарат венозный делает из рук вон плохо. Особенно клапанный аппарат важен в венах нижних конечностей, потому что представьте. И в венах, и в лимфатических сосудах нижних конечностей. Венозная лимфатическая жидкость должна от ваших пяточек медленно, медленно, медленно подняться, подняться вверх. И венозная кровь до сердца, а лимфатическая жидкость до подключичных пространств, и потом все это дело возвращается в общую систему. Как так? Я метр семьдесят четыре, это где-то метр пятьдесят против э, э, всех правил гравитации моя венозная кровь должна вернуться. И для этого э, природа сделала соединительно тканые, а значит белковые, коллагеновые клапаны. И если вы настолько из рук вон плохо едите, или настолько из рук вон плохо строите свой коллаген, это первая ступень, как построить коллаген, прям алгоритм, выдаю в системе старости, нет, что клапанные аппараты несостоятельны, то будет затруднение венозного оттока. Вся венозная кровь будет где оставаться у вас где-то в районе пяток, будут ноги как колодки, вот а и а, можете посмотреть как это будет в старости а старость у нас после 80 лет трагические язы. нет после 90 потому что я знаю 80-летних молодых девчонок 90-летних тоже знаю кстати вот это все приходит приводит к отекам а если капилляры очень длительно находятся. В отечной ткани, то есть это длительное сдавление капилляров снаружи, снаружи, да, то, соответственно, вот это тоже способ убить капиллярные сети. Но я уже молчу о том, что их можно просто с свободными радикалами приколбасить. Просто свободных радикалов, ну, не знаю, там. А Кушать недоброкачественную еду, идти в магазин, покупать все, что хотите, вместе со свободными радикалами, использовать подсолнечное масло, которое вы храните в прозрачном стекле, а не в темном, как я учу, и вообще использовать подсолнечное масло. Это все мы учим. В системе старости нет. Если что-то еще не догоняете, значит, вам нужно собрать это в общую систему все пазлики. Система старости нет это пазлы здоровья. Вот соберите и все. Наладится. Я вам рассказала несколько вариантов, как убить капиллярные сети. Если у вас получается убивать капиллярные сети, то отеки вам, они просто вам, они положены просто. Люди, которые имеют лысые капиллярные сети, они всегда имеют пастозность, отечность и так далее. Почему я пишу, что кровь лучшая косметика? Все, что вы кушаете, вы кушаете ради того, чтобы подать в капиллярные сети. И чтобы клеточки, которые живут рядом на берегу капилляров, разобрали. Кислород, питательные вещества, какашки свои отдали. Вот кровь лучшая косметика. А не то, за что мы платим деньги. Какой-нибудь крем за 300 евро. Друзья мои крем, который наносится на чешучатую кожу, многослойный плоский, плоский а, ороговивающий эпителий, мы надеемся, что эта фигня а, достигнет кровотока, вот можете даже не надеяться, но все, что кушаете изнутри, что внутрь попадает в кровоток, попадает, вот это точно достигнет а, точки приложения, поэтому кушать надо качественно, про капилляры понятно, так, хорошо. Кто думает, кто думает, друзья, что все-таки да, скорее всего, вот эти мембранные отеки. Лето, не хочется есть, сижу на салатах, сижу на фруктах, а, с водой то хорошо, то, то перебои какие-то. Вот, скорее всего, это мембранные отеки, вот эти низкобелковые, потому что не знаю, что такое суточная норма белка, единички поставь. Да? теперь смотрим второй пункт второй пункт сейчас расскажу про венозную патологию если у вас отеки а вот утром ничего, сухие ножки, а вечером а, уже походили и отеки прям вот, ну не знаю, есть девушки, которые на шпильках идут на работу, а с работы возвращаются в балетках, потому что во, в, в районе Ладыжек просто вот отеки. Одну девушку такую наблюдала в аэропорт, в аэропорт, она приехала на таких красивых шпильках, такие красивые ножки, и мы летели очень недолго, мы час летели от Запорожья до Киева на а, самолет. И когда она посмотрела на нее, у нее кожа прям свисала над ее красивой а, лодочкой, ну то есть над ее невероятно серьезные отеки. Вот это вот была венозная патология. Вот это была венозная патология. У нее несостоятельность вот этих клапанных аппаратов. Клапаны не замыкаются. Вот как это можно проверить? Надо пойти к венерологу, он пройдет тесты. Он посмотрит, насколько состоятельные эти э, э, створочки соединительно-тканных клапанов. Но, если не состоятельны, друзья, это слабая соединительная ткань. У меня, конечно, есть конспект здоровья номер 7. Как построить коллаген. Но ну, сейчас я вам расскажу, в принципе, как это делается. Вот, и все это мы учим в системе старости. Нет, не просто учим, я это знаю. А мы прям отрабатываем это. Потому что система старости нет от 12 привычек молодого человека. Каждая привычка отрабатывается одну ступень. Одна ступень это 21 день. Чем опасна венозная патология? Варикозное расширение вен. нарушение венозного оттока от конечностей нижних. Чем опасно Тромбозами. Тем более сейчас ковид ходит. И ковид он дает повышенную свертываемость крови тромбоза. А трамбоз это страшно что делать? <смех> что делать суточная норма белка что было из чего строить коллаген зачем гепатопротекторы постоянные что такое гепатопротекторы гепатопротекторы печень, протектор защита только печень может сделать, ну, это основной белок-синтетический орган. Но главное, что только печень вас либо убережет от тромбозов, либо не убережет, потому что она делает все белки, свертывающие противосвертывающие системы крови, организма. Какие гепатопротекторы посмотрите в конспекте здоровья? Не помню его номер, но он по варикозному расширению вен. Можете запросить у меня. Зачем нам витамин С? Он стабилизирует структуры соединительной ткани, коллаген. Зачем нам органическая сера? Каждая шестая аминокислота в коллагене ваших створочек клапана серосодержащих, мы обязаны дать. Очень часто нужны хондропротекторы. Не для, не для суставчиков даже, знаете, хондропротекторы, ну сразу представление, о, это хрящи, это значит в хрящи нужно. А сама стеночка, сама стеночка венозная, она может быть влагонасыщенная, а может быть сделанное кое-как. Вот хондропротектор, например, глюкозамин. Одна молекула глюкозамина сама по себе может на себе удержать 500 молекул воды. И тогда стеночка будет более живая, более сочная. Стенка венозного сосуда. Зачем нам адекватная физическая нагрузка при венозной недостаточности? Как вы скажете, Лена, я и так в течение дня живу, вечером у меня ноги колодки. Как я могу еще ходить? А вы попробуйте не ходить. И вы увидите, насколько быстрее вы убьете свою венозную систему. Потому что когда вы идете, ваша икроножная мышца сокращается. И она, хочет того венозной системы или не хочет, выдавливает венозную кровь за следующий клапан, за следующий клапан, за следующий клапан. И эта венозная кровь не, от, не отправляется вниз, не становится отечной в конечном итоге, а все-таки возвращается к сердцу. Поэтому адекватная физическая нагрузка это не бег, но это ходьба. Что такое винотоники и зачем нам винотоники? В основном это то, что на, на основе конского каштана. Но вижу, что во многих странах нет варигона мой любимый продукт. Венозный такой продукт, винотоник на основе конского каштана вырегон, производство НСП. Но вы можете использовать готу-колу. Сейчас это очень ну, актуально. готу укола это тоже, ну, вообще-то, трава памяти, улучшает венозный отток от структур головного мозга. И не только, от ножек тоже. Что такое приподнять ножной конец кровати? Если вы в течение дня ходите, вечером видите ноги колодки, пришли домой, и улеглись на кровать но не так ноги вверх ноги, многие пишут я прибегаю домой ложусь на пол а ноги на стену чтобы типа эта венозная кровь э, отошла оттекала лучше нет не так друзья нужно приподнять ножной конец кровати на который не на попа стоит а плоско лежит то есть это где-то будет 5-7 сантиметров подставьте два кирпича под ножной конец кровати и спите под небольшим наклоном почему не надо ноги задирать на стенку потому что вы создаете угол в паховой области и вот туда-то венозная кровь дойдет лимфатическая дойдет а дальше пойдет потому что вы угол создали. Угол создали. Григоральной поверхности должной конец, то у вас за ночь все спокойно вернется все эти Поэтому конец кровати, а ноги. Что мы будем делать скосной компоненты нашей крови? Надо распаиться, Сейчас лето, Сейчас пить воду. Надо распаиться и эту идею пронести сад. И это и это ступень номер два но я вам показываю как распаиваться. мы делаем 2 три глоточка раз в 15 минут тогда всегда хочется сделать эти два три глоточка люди говорят лена я не могу пить воду она мне тошнит ну, сделайте туда несколько капелек лимона Два-три глоточка всегда приятно, пусть она будет комфортной температуры, не горячая, не холодная, вот такая, как вам нравится. У меня летом холодная, зимой я люблю горячую, что понятно, конечно. Кто понимает, что э, ваше страдание это скорее всего нарушение венозного тока, потому что варикозное расширение вен, потому что не справляется клапанный аппарат, и вы это видите по отекам в конце дня, поставьте двоечку поставьте двоечку и вы уже понимаете как работать давайте я на все вопросы позже отвечу да вот у меня слон из которого образованию терапевт запретила любую зелень из-за витамина к что скажете про хлорофил? можно ли его употреблять в данной проблеме хлорофилл тоже содержит витамин к Просто ну, не такое прям количество, чтобы спровоцировать тромбоз. Ну, мы наоборот видим улучшение реологии крови при приеме хлорофила. Поэтому не думаю, что хлорофил нужно убирать. Количество витамина К там не прописано. То есть точно не выше нормы. Спать не опасно с ножным по приподнятым концом кровати. Потому что вы его приподымаете на ту величину, которую вы даже не заметите. Это на, на 5 на 7 сантиметров буквально угу. вижу двоечки друзья понимаете это ну, если грубо сказать это у вас генетическая слабость соединительной ткани все понятно но и еще вы не догоняете как строить коллаген а это первая ступень старости нет третий пунктик <связывая> сразу историю рассказываю живет в глухой деревне Барышня, у нее двое детей, муж ушел. Барышня живет натуральным хозяйством, ни курочки, ни свинки, ничего у нее нет. Просто с огорода двое детей живут очень-очень бедно. И понимает, что еле таскает ноги. Отеки на ногах, одышка, бледная, серая, нет аппетита. И вообще не может соскоблить себя с кровати. Совершенно. Вот, приходит терапевт, ну вызвала терапевта, посмотрел живот ей, а женщина молодая, там в районе 35 лет, и нащупал опухоль в области живота. Говорит, у тебя онкология, тебе нужно ехать в город. А женщина настолько бедная, что у нее денег даже нет на доехать в город, тем более куда там обращаться. Двое детей, в общем, легла и умирает. К ней подходит ее соседка дружит а вот и эта женщина говорит: слушай а когда я умру а вот ты немножко за моими детьми присмотри соседка прям ну, в общем начала на этих детей подкармливать этих, ну потому что кормить надо вот. а этой женщине говорит слушай может быть это просто глисты давай я тебе дам черного ореха вот, и пей этот черный орех а что наша женщина она все равно умирает будет, взяла и стала пить этот черный орех пьет день, пьет два, пьет неделю а через некоторое время в горшке пол горшка глистов то есть это был глубокий аскарит которые доктор увидел как образование, решил, что это онкообразование, но правильно, онкологическая настороженность. Вот, а на самом деле это были глисты. Почему я сейчас говорю о глистах? Мы о глистах говорим на... Какой-то на, на, на шестой ступени старости нет. Но я сейчас о том, что каким-то непонятным образом эти аскариды портят кровь и приводят к железодефицитной анемии. А железодефицитная анемия это очень тяжелая форма дефицита железа. И возможно вы еле таскаете ноги и у вас отюльки, в том числе на ногах, потому что железодефицитная анемия. И возможно вам нужно проверить общий анализ крови на предмет какой-то гемоглобин и сразу филитин. Потому что гемоглобин может быть нормальный, он падает в самую последнюю очередь. Смотрите, у вас должна быть а, а, норма по ферритину, норма по трансферину. Я его не смотрю, не хочу ваши деньги на это тратить. И норма по железу эритроцитарному. Когда происходит истощение запасов железа, либо падает ферритин, поэтому мы его смотрим. Трансферин не смотрим. Вот, ну и железо мы ну, это просто, это, это общий анализ крови, гемоглобин, это просто посмотреть. Вот, ваша задача проконтролировать ферритин. Если он нормальный, то не это причина ваших отеков. Не это причина ваших отеков. Для кого эта информация? Если у вас боли, э, очень обильные месячные, если у вас... Частый, допустим, раз в 21 день, обильные, месячные. Если у вас постоянно какие-то кровомазания, если у вас плохое переваривание пищи есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, то есть вы плохо всасываете железо. Если вы а, только выносили беременность, только родили, вот у вас тоже может быть этот железодефицит. Проверьте, пожалуйста. Когда я проверила впервые свой, свой уровень ферритина, он был 7, Надо 30 и больше. Это было, конечно, ужасно. Вот. Если вы найдете у себя, что причина ваших отеков это все-таки низкий ферритин, значит, что конспект здоровья номер 20. Конспект здоровья номер 20. Поставьте троечку, кто не знает свой уровень ферритина и гемоглобина. Вот, и я смотивировала вас проверить это дело а заодно пройти какую-нибудь противогерментную программу. А сразу скажу, что противогерментную программу лучше проходить, когда закончится сезон зелени, овощей и вот этих вот ягод. Потому что малину, как вы ее помоете? Как вы помоете шелковицу, да, например, сложно помыть. А там она может быть загрязнена. Троечки. Да, троечки поставьте, хорошо. Вижу, вижу. Четвертая причина а, отеков. И это отеки такие плотные, это как пастосность выглядят. Желтые плотные отеки. Это гипотиреоз, друзья. При гипотиреозе возникают плотные желтые отеки. Причем они не на ногах, они в основном в области лица. И вообще вся подкожно-жировая клетчатка, все, все, все тело, оно плотное, желтое. Еще эти отеки называют мексидема. Вот, а, а почему? Потому что гормоны щитовидной железы, если их достаточное количество, они подходят к каждой клеточке. Заводят, заводят митохондрии, и эти митохондрии дают достаточное количество энергии. Вот. В этом месте, где клетки с достаточным количеством энергии, в том числе это же клетки капиллярных сетей с достаточным количеством энергии. И кровоснабжение, обменные процессы чуш, прям очень активненько идут. Представляете, как здорово? А теперь представьте ситуацию гипотиреоз щитовидная железа по разным причинам говорит идите бродите я не буду работать на сто процентов нагрузки как могу так и работаю и дает меньше гормонов щитовидной железы чем нужно для нормальной жизни никто не заводит энер... центры энергообеспечения клеток даже в капиллярах в том числе, и развиваются вот такие плотные желтые отеки. Как это проверить? Вы должны знать свой тиротропный гормон. Я знаю, у меня не идеальный, там идеальный 1-2, он у меня где-то в районе троечки. Ну, так вот получается. Но в целом всегда в районе троечки 2-3, вот так вот нормально. Вот, и я точно знаю, что щитовидная железа справляется. И вы узнаете, справляется ли ваша. Итак, если венозные отеки на ногах, если а, аномичные отеки на ногах, то плотные желтые отеки по всей коже, которую вы можете наблюдать, это гипотиреоз Поставьте четверочку, кто хочет уже проверить свой тиротропный гормон А мы это все делаем когда? Когда вы заходите в систему старости нет, я у вас спрашиваю прям эти анализы Это не значит, что вы их в чат нет 5 мы анализы не читаем но по мере продвижения по системе старости нет например углеводный обмен мы читаем на 3 на третьей ступени жировой на четвертой ступени а ферритин вы сразу увидите что он низкий пойдете на 20 конспект вот но по по щитовидной железе тоже у нас будет тема ну прям на седьмой ступени на 7 ступени четверочку поставьте кто понимает что э, надо посмотреть свой уровень хотя бы то тг друзья если не хотите много там денежек тратить на анализ но ну, тТг нужно посмотреть тогда поймете почему отеки Ну это очень заметно это ж не просто отеки это отеки и лишний вес да это отеки и лишний вес большое количество подкожной жировой клетчатки которая отечно. И это люди вот которые имеют гипотереоз а потом выходит из гипотереоза это два разных человека на самом деле то есть если я не завожу клеточку в плане энергии то вся пища которую вы сегодня клеточке дали будет переложена в жир а если я завожу гормонами щитовидной железы клеточкой то вся пища которую клеточка сегодня получила если она переизбытка не получила будет ею либо на строительные нужды использована есть энергия для строительства либо с жена с образованием энергии, понимаете? Поэтому, если есть нарекания на лишний вес, на вот эту пастозность, отечность, невозможность соскоблить себя с кровати, вот это оно. Недавно читала на YouTube канале признаки мы тестирования проходили по гипотиреозу, найдите, протестируйтесь. Вот, а, а, очень часто у человека не гипотиреоз, а просто недокорм по щитовидной железе. Вот щитовидную железу очень просто докормить. Ей нужно дать суточную профилактическую норму йода. Угу. Мама, сын, я на гормонах уже, да. Раз. Я это делаю келп. Келп, это бурая водоросль, очень качественно продается в НСП. Она настолько качественная, что вот сколько НСП существует 50 лет, а та компания, которая, она, американская компания, которая только на Келпе специализируется, вот этой компании уже 80, по-моему, лет, она только Келпом занимается. Это очень серьезный товаропроизводитель. Они там так бережно, бережно эту бурую водоросли срезают, чтобы потом был еще а, урожай, так скажем. И они меняют локусы. Сегодня, в этом году, мы здесь срезаем бурую водоросль, потом здесь, здесь. То есть вот очень большая акватория, и там очень бережно занимаются этой бурой водорослой. Источник органического йода, селена, аминокислот, витаминов и так далее. Вот, и я даю обязательно источник а, селена. Это не только селен нужно дать, нужно дать весь комплекс витаминов минералов для щитовидной железы, потому что она любит антиоксидантные условия. Поэтому самая простая схема кормления щитовидной железы при норме, при гипотерезе это кел плюс суперкомплекс. Все. Так, четверочки я ваша увидела. Уже многие хотят проверить свой ТТГ. ТСХ, Т3, свободное, Т4, ровно средние показатели. Умничка, Татьяна. Умничка, Татьяна. Это надо знать, просто для себя. Нас этому не учат, да, вот просто как людей, которые взяли свое здоровье и передали Минздраву. Не учат, да, ну ничего страшного, зато мы теперь начинаем получать образование в этом плане. Значит, теперь я вам пятый пункт расскажу. Пятый пункт, как застой лимфы может подарить отеки. Что такое лимфа? Представьте себе межклеточное пространство. В межклеточном пространстве есть капиллярчики, которые начинают слепо, начинаются слепо. Вот кровеносная система это замкнутая система, а, то есть сердце качнуло кровь, кровь пошла по артериям, потом в капилляры зашла, потом в вены зашла и вернулась в сердце. То есть никуда, никогда кровь не выливается никуда. А лимфатическая жидкость это межклеточное пространство а там вот такие пылесосики, просто трубочки. И на себя подсасывают межклеточное пространство. И как только жидкость межклеточного пространства зашла в такой капиллярчик лимфатический, это уже лимфа. Потом довели эту лимфу до ближайшего лимфатического узла территории иммунной системы, потом до следующего лимфатического узла и так далее. Таким образом, очень тщательно, очень скрупулезно организм очищает, убивает бактерии, очищает, убивает бактерии, концентрирует лимфу. И в ней концентрируется 80% всех водорастворов. Токсинов, что продуцирует наши клеточки. Представляете? А теперь остановите уток лимфы. Чем остановите? Отсутствие движения в первую очередь, друзья мои. Сядьте на карантин на попу ровно или просто без всякого карантина, сядьте на попу ровно и перестаньте заниматься своим лимфооттоком и будет застой лимфы. Люди, которые сидят на попе ровно, у них точно будут отечи, от, отеки ну, на ногах, потому что сложнее всего лимфу поднять от, от ног, потому что лимфу через все тело нужно прогнать и сбросить в подключичные пространства в венозную сеть но лимфатические отеки они бывают и под глазами хотите объясню лимфатические отеки под глазами тут есть у нас круговая мышца глаза такая головая мышца глаза и она стареет сокращаясь вот так вот можете взять и как бы искусственно руками ее составить вот так вот да. особенно когда вы выходите на солнце и не надеваете солнцезащитных очков то у вас рефлектор спазм этой мышцы вот вы приходите уже домой уже все, солнце на вас не светит, а мышца все никак не может расслабиться. Рефлекторный спазм длительно держали, и головной мозг забыл эту мышцу в состоянии напряжения. А теперь это, вы знаете, что эта мышца очень плотно связана с кожей, которая над ней. И получается, что мышца похожа на резинку от трусов, а кожа сама а, ткань трусов. И если растянуть резинку, то, то кожа над этой резинкой ровненькая, гладенькая. А если собрать ту резинку, то есть круговую мышцу глаза сократить, то резинка, ткань собирается вот такими маленькими, ну как шторка, да, маленькими такими, а, как это называть, складочками, складочками. Вот, и в этих складочках, так как ткань живая, остается застойная лимфа. И это будет мешок под глазом, под глазами, на которые так часто обращают внимание женщины. Вот это все застой лимфы. Что мы делаем с этим застоем лимфы? На пятой ступени мы убираем застой лимфы. У нас система лимфа очищения. А на восьмой, 9, на десятой ступени мы работаем с мышцами лица. На ступени восьмой, на девятой ступени мы работаем с осанкой, потому что то же самое происходит и по телу. Это все в системе старости нет. Вот это вот неправильно, я показываю, как неправильно поднимать ножной конец, когда э, под ноги кладут подушки. Нет, мы поднимаем весь ножной конец, а не только ноги. Это я специально вам показываю. Вот, значит, программа лимфоочищения у нас на какую? Вот она, на пятой ступени, вот на пятой ступени. Молодая осанка, мы озера токсичной лимфы выгоняем на девятой ступени. Молодое лицо на десятой ступени, это уже эстетические ступени, старости нет. То есть мы смотрим на эстетику, на здоровье, на молодость, на биологический возраст с разных сторон, с разных лазеек. В этом уникальная система, в этом. Так, кто понимает что скорее всего эти ваши отеки и постозность это все-таки застой лимфы поставьте пятерочку поставьте пятерочку скорее всего это застой лимфы кто уже пятую ступень старости не прошел можете что-то написать ступень 5 и что вы почувствовали потому что ну важно важно прям зарегистрировать результат а я вам пока расскажу а, а, вот отеки в жару на ногах. Прям если нажать, то ямка остается, к утру проходит. Вот Это, скорее всего, лимфозастой, это, скорее всего, мембранные отеки, потому что в жару есть не хочется. Да? Вот, вот, собственно, мы это делаем тестируем. Шестой пунктик сейчас я вам расскажу. Это отеки во второй фазе цикла. Друзья, это прогестероновые отеки. Смотрите, мы берем холестерин, из него делаем предминолон, такой гормон, а потом делаем прогестерон. И вот в первой фазе цикла из прогестерона образуются эстрогены. У девочек, вижу ваши пятерочки. А во второй фазе цикла прогестерон остается прогестероном, но прогестерон имеет такую особенность, он как бы это гормон встречи оплодотворенной яйцеклетки. Зачем нам прогестерон? Нам он нужен для того, чтобы эндометрия, внутренняя стеночка матки, стала пышной, пышной, толстой, толстой, отечной, отечной, мягкой, мягкой, как облачко. И когда оплодотворенная яйцеклетка по по трубе маточной придет в эту пышную пышную отечную отечную готовую слизистую оболочку произойдет имплантация и у вас будет детеныш вот что природа придумала но природа придумала это для зачатия но прогестерон так на нас работает что во второй фазе цикла женщины отечные поставьте шестерочку если вы понимаете что все хорошо в первой фазе цикла а во второй вот отеки. Причем отеки везде. Кажется, что талия расползается. Кажется, что грудь тяжелая, но так оно и есть, не кажется. Кажется, что прям какое-то неприятное тянущее ощущение, будто бы матка тяжелее стала. И отеки, пастозность везде это шестерочку поставить. Как с этим работать? Против природы не попрешь на самом деле. Но мы можем с этим работать. Я не знаю, как и почему, но я даю дополнительный источник. Но может быть в 80 процентов случаев девчонки забывают об этой отечности второй фазы цикла, потому что ну, ну не знаю, может быть мы угадываем с количеством, может быть мы угадываем с качеством этого прогестерона. То есть я даю дикий ямс по 1 2 два раза или по 2 два во-первых, лучше настроение, вы перестаете кидаться на своего мужа и рычать на своих детей, вы лучше выполняете свою работу, потому что лучше мозг соображает, ну, потому что отечность, она и мозга касается на самом деле, вот. нормализуется артериальное давление, если оно высокое было, к примеру, Вот это все на диком ямсе, попробуйте, если шестой пункт, вот я смотрю, вы шестерочки ставите, просто попробуйте, надо оттестировать, то есть, смотрите, друзья, у нас столько уже природа для нас сделала трав, минералов, витаминов, которые могут включаться в наши а, а, обменные процессы, что наша задача, вот природа дает нам блюдечки с, с голубой каемочкой. вот смотри, дикий Янс, попробуй, вот, а вы попробуйте, и сразу же, сразу же будет понятно, ваше не ваше леночка в животе опухалую но мне всегда казалось что это нормально Ну но отчасти нормально просто некоторые думают нормально вот я тоже такая же как вы думаю особенность моего здоровья вот и никому не жалуюсь а другие девчонки это их пугают они начинают жаловаться и мне приходится думать так ну да но у меня что же, же самое как же я с этим справляюсь да на диком я легче рычать на детей точно да да да иногда рыкнешь на ребенка а потом думаешь что ли извинения попросить ну вот, да. седьмой пункт это для совсем девочки избранных потому что я не занимаюсь сердечной недостаточностью вот лично я не занимаюсь сердечной недостаточностью это уже далеко ушедший процесс то есть человек жил и жил не соблюдал какие-то правила по технике безопасности по сердечно судистой системе, возникла какая-то катастрофа или это был порог развития, в общем развилась сердечная недостаточность. Она характеризуется тоже отеками на ножках. На ножках. Но вы будете знать, вы, если, если у человека сердечная недостаточность, он первый знает, что у него сердечная недостаточность. Но на всякий случай я делаю то, что обычно не делают доктора. Доктора стараются лечить, ну давайте сердечными гликозидами, то есть лекарственными препаратами а я с точки зрения давайте мы накормим это несчастное сердце которое как пламенный мотор устало работать то есть что такое сердечная недостаточность сердце плохо сокращается или у него аритмия или оно не додавливает не дорабатывает или такое высокое артериальное давление что попробую тут доработает да? вот или там клапанный аппарат износился и э, обратный ток крови очень много вариантов но в общем сердце не справляется и ему плохо реально поэтому мы его его кормим мы его метаболические нарушения убираем это конспект здоровья номер 15 друзья там коэнзим q10 там омега-3 там витаминный комплекс я заложила там магния заложила и там я заложила каенский перец не заложила но я вам так говорю для того чтобы кровь была жиденькая для разжижения крови сейчас это очень актуально потому что сейчас ковид, а ковид приводит к повышению свертывания крови каенский перец сейчас актуально вот, я почему не сказала о почках? Я почему не сказала о почках? Ведь каждый человек знает, если отеки, это значит почки. Потому что почки, почечная недостаточность, мы этим уже с вами не занимаемся. Это поздно, Вася, пить боржоми, если почки отвалились, сердечно почечная недостаточность, когда почки отвалились, считайте. Поэтому нет, нет, мы работаем хитренько через капилляры, через белковую обеспеченность, через перестройку вен, через щитовидную железу, проверку ферритина, все, что мы с вами сегодня сделали. Но почечные отеки это совсем поздно, это совсем поздно. Когда вы работаете с тканями, прям вот для себя, с тканями, когда вы кормите себя, двигаетесь с собой. То, ну и с почками будет все хорошо бывают конечно такие дикие случаи когда там какой-нибудь гламир развивается и так далее что приводит к почечной недостаточности или там допустим ух, там, гидронефроз и так далее вот но все-таки почки они знаете они всегда за нас убить их крайне сложно так же как печень вот но можно конечно угу. Хорошо, друзья, смотрите, мы с вами прошли прям тестирование. Вы можете мне теперь э, еще написать, что вы вынесли из вот этого тестирования. Как вы думаете, вот эти вот ваши отеки, какой все-таки механизм? Прям прописью напишите, какой механизм. И вы уже будете знать, как с этим работать. Потому что я либо ступень вам старости нет сказала, на какой мы это решаем, либо конспект здоровья конкретно дала, понимаете? Вот. А теперь я посмотрю, что вы мне <мышл> можете задавать... <мышл> задавать, вопросы. Хорошо? Не забываем, что у нас сегодня есть возможность. У вас сегодня есть позволит возможность купить систему старости нет. Так, здравствуйте, у меня отеки на ногах и кистях рук, и лицо каждое утро, вне зависимости от фазы, к вечеру снова красотка. Смотрите, если и ноги, и руки, значит это общий механизм, либо это лимфатическое, нарушение возврата лимфатической жидкости к крови, то есть вам нужно поработать с системой, с системой лимфоочищения, это пятая ступень, либо это общее, то что касается щитовидной железы. Могут быть отеки, знаете еще какие, связанные с грудным и шейным остеохондрозом. Особенно отеки рук связаны с грудным и шейным остеохондрозом. Потому что тут все сокращено, передавлено и так далее. Мы отчасти в системе старости нет с этим тоже работаем. Потому что мы будем на какой? Девятой ступени снимать гипертонус. Например, трапециевидные мышцы будем снимать гипертонус. Будем снимать гипертонус меленьких мышц, которые межпозвоночной через саматику хан мы тоже будем этим заниматься это тоже может быть причиной но тогда у вас не только отекают руки но еще и девочки говорят терпнут руки то есть нарушение проводимости нервных импульсов чувствительность меняется угу. скажите пожалуйста, как проверить слабо ли у меня соединительная ткань у меня есть тест на эту тему тест на эту тему вот но его нужно поискать там, там 10 пунктов сейчас я вам об этом не скажу но много информации пью ямс по одной-два раза точность присутствует попробую по 2-2 раза Да, нужно подобрать дозировку да если это ваше то, то только вторая фаза цикла значит по идее должен дикий ямс работать. если дикий ямс не срабатывает попробуйте заменить на с донква попробуйте поработать с донква по одной-два раза тоже можно только в первой фазе цикла. Чем полноценнее первая фаза цикла эстрогенная, тем полноценнее вторая фаза цикла прогестероновая. Попробуйте. Я после банки дикого ямса начала поправляться. Что это было? М -м -м. Наоборот, обычно девочки говорят, девочки говорят, что келп и дикий ямс это сладкая парочка. Почему говорю сладкая парочка? Потому что слетают лишние килограммы. Но все очень индивидуально. Ну, может быть, вы с диким ямсом как-то и по-другому стали питаться, ну так вот случилось, но очень маловероятно, потому что дикий ямс точно не содержит никаких сахаров, чтобы вы поправились с жиром. Вот, и дикий ямс это дополнительный источник немножко эстрогенов и прогестерона. Поэтому, Валентина, странно, но отмените, и просто не ваш продукт. Угу, угу. Резинки, да. Так, скажите, пожалуйста, можно ли одновременно принимать лицетин и репеник, или лучше черда, чередовать? И если репеник помогает от запоров, то можно лепить его на постоянке. Оля, не надо на что-либо присаживаться на постоянку, если это не витамины, не минералы, не омега-3. Вот витамины, минералы, омега-3 э, и лицетин, как ощелачиватель, на постоянке можно. Но постоянно даять, давать бежелотигонный эффект не стоит. Поэтому, если вы чувствуете, что вам репеник помогает, делайте его темпоры, то есть по мере, по мере надобности. А, пропили допустим 5 дней, и потом вы еще 5 дней хорошо ходите в туалет. Потом смотрите, хуже начинаете ходить в туалет. Опять пропили 3 дня. А ну-ка, если я 3 дня пропью, репейника чем меньше, тем лучше. Да, ну и денег меньше тратится. И зачем нам постоянно быть в желчегонном эффекте? Ага, 3 дня пропили, а потом 5 дней хорошо ходите в туалет, к примеру. Вот так вот заметьте. Вот. И используйте меньшее количество репейника, но больше дней качественных походов в туалет вот таким вот образом но обычно люди делают первые 10 дней месяца пью репейник а последние 20 дней месяца не пью репейник этого достаточно чтобы желчный пузырь был чистый даже если там есть перегиб и так далее и тому подобное угу. можно ли принимать вместе с лецитином конечно можно лицетин делает другие вещи Лицетин меняет структуру желчи структуру пин Меньше возможности образовываться камушком. Скажите, пожалуйста, как ощелачивать организм морской солью? Берете одну чайную ложку морской соли, без горки, неедированной, добавляете в 4 литра воды, перемешиваете, оттуда берете 1 литр или пол-литра и попиваете в течение дня. Вот, Лена, скажите, как дикий ямс влияет на венозную систему, не расслабляет ее, не способствует отекам ног? Ну, нет, не замечала, дикий ямс работает именно вот с гормональной системой, это дополнительный источник прогестерона, в первой фазе из него делают чуть-чуть эстрогена, во второй фазе он остается прогестероном. У меня узел щитовидки ТТГ, Т3, Т4, антитела в норме, а вот антитела к тироглобулину увеличены. Это гипертиреоз, но почему гипер? Или что это? Эндокринологи говорят, что все нормально, за узлом следите раз в год, делайте УЗИ. Все правильно вам говорят эндокринологи. У вас аутоиммунный процесс против щитовидной железы. Ну, антитела к тироглобулину об этом говорят. Но это, ну, ровным счетом ничего не значит. Вы можете с этими антителами всю жизнь жить, и у вас всегда будет хорошо работать щитовидная железа. Самое главное, что тиротропный гормон в норме. Он, как бы, первый показывает неблагополучие. Но это не значит, что вам не нужно кормить щитовидную железу ее кормим для этого для того чтобы ее накормить нужно дать суточную норму основных антиоксидантов это любой поливитаминный продукт например суперкомплекс и профилактическую норму йода но ну, я люблю йода профилактику и всем настаиваю прям на йода профилактике друзья 50 процентов нас живут в зонах йода дефицитных поэтому нам нужно давать этот йод ну дополнительно в питании просто в вашей воде в вашем питании но нет этого йода а сколько норма по йоду? 3 микрограмма на каждый килограмм веса. 3 микрограмма на каждый килограмм веса. Вот. Это суперкомплекс по одной два раза и кел по одной два раза. Вот так вот достаточно. Угу. Сегодня впервые подписалась, увидела вас и я на эфире. Молодец, Елена Клим. Добро пожаловать в нашу дружную команду. Систему старости нет. Все, все, все, кто еще не подписан, быстренько подписывайтесь, потому что выхожу по вторникам, по четвергам по воскресеньям поговорить по поводу здоровья. И сейчас последние 13 минут отвечаю на вопросики. Ферритин повышен в три раза. Ферритин повышен в три раза, Татьяна Коваленко, потому что вы переболели ковид. К сожалению, ковид вот повышает ферритин. В каком плане? Он не ферритин повышает, он убивает эритроциты. Ковид охотятся на эритроциты. Убивая эритроциты, железо теряется, и иммунная система делает все возможное, чтобы быстрее это токсичное железо пособирать и в безопасное место ферритин запихнуть. Поэтому ваш ферритин повышен в три раза. Спасибо, Лариса Славикова. Спасибо за теплые слова. Так. Здравствуйте, если у худышки ноги отекают после долгого сидения, это нарушение венозного оттока, лимфатического оттока, понимаете, да, Оль? Значит, тут надо двигаться, включать икроножную мышцу, приподнять ножной конец кровати вот, и кушать нормально. Для вас система старости нет, нулевая ступень, первая ступень, хотя бы разобраться, как из белка строить себя. Очень многие худенькие девочки, они со слабостью в соединительной ткани. Как долго на седьмом конспекте думаю постоянно, я тоже думаю постоянно, друзья, я тоже слабая, у меня тоже слабая соединительная ткань, вот. И смотрите, когда вы порешаете все вопросы по здоровью благодаря системе старости нет или своему интеллекту, не знаю, вот, вы, пожалуйста, выберите себе ладошку красоты. Вот седьмой конспект как построить коллаген, это и есть ладошка красоты. В этой ладошке красоты органическая сера, чтобы построить коллаген. А суточная норма белка в вашем питании. Витаминный комплекс, чтобы застабилизировать коллаген. А, дикий Ямс, чтобы клеточки хотели делать коллаген. Потому что если вы в периоде менопаузы, они уже не хотят делать коллаген. кальций чтобы в косточке пошел. да Вот это вот и есть ладушка красоты. Воспринимайте ее как ладошку красоты седьмой конспект. Так, у меня склонность к тромбообразованию, терапевт запретил любую зелень, это я уже отвечала, да, это я уже отвечала. Витамин К есть, безусловно, в хлорофиле, но не в таком количестве, чтобы спровоцировать какие-то тромбозы. Наоборот, мы видели, у меня есть знакомая, которая работает на темнопольном микроскопе, и вот она смотрит капиллярную кровь в темнопольном микроскопе, и там эритроциты такие слипшиеся, еле шевелятся, а потом дает человеку водичку с хлорофилом выпить, но там еще было две протеазы. Две протеазы это протеолитические ферменты. Который, если выпиваешь натощак, в межклеточном пространстве разбирает белковые мусорные молекулы. Вот. И через 20 минут после этой протеазы с хлорофилом я увидела кровь совершенно, мне кажется, другого человека. И витроциты бегают, как, как будто бы базарный день у них. Вот. То есть вот так это работает. Но если вы переживаете, можете для ощелачивания использовать коралловый кальций без всяких проблем. Спасибо большое, Вера Поморцева. Спасибо большое она меня хвалит просто Добрый день, смотрю вас на ютубе, много проблем со здоровьем, от ДЦП до варикоза, лишнего веса, гормонального сбоя на фоне стресса, минус 5 килограмм, тают объемы, появился цикл без лекарств, спасибо за труд, отлично, Нина. Самая главная проблема, это лишний вес, и когда мы работаем с лишним весом, никто не хочет работать с лишним весом, это долго, доктора не хотят работать с лишним весом, потому что это нужно человека прям пасти. А у меня есть время вас пости. Системе старости нет. Вы просыпаетесь, сразу смотрите, что вам Бахтина прислала. Проснулись, сразу посмотрели и день по-другому пошел. Чуть-чуть по-другому, чуть-чуть поменяли, правильно? Вот. Убираете лишний вес, 70 процентов, 80 процентов, болячек отлетает. Но с ДЦП тут никак, конечно. Но все-таки, все равно можно улучшить функцию, правильно? Добрый день, привет Сибирь, с Сибири, Кузбасса. девчата, вы молодцы, все у вас получится. Присоединяйтесь к нам, будет мы молодцы, все у нас получится. Кальций и магния одновременно не усваиваются, необходимо разделить прием. Почему на спид нету одну банку? Кальций не усваивается без магния. Чтобы кальций усвоился, нужно положить магния в половинку меньше, чем кальция, Надя. Это ну, очевидный факт. Кальций усваивается вместе с магнием. Но если кальция вы положили а, допустим 2х то магния должны 1х положить в два раза меньше а еще должны положить фосфор в эту же в эту же таблеточку соотношение соотношении кальция единица фосфор 1,8 а еще витамин d должны положить так лена можно ли постепенно перейти с десятилетней гормональной терапии при аид гипотиреозе при улучшении самочувствия и нормальных анализах на бады как ваше мнение возможно к этому стремиться мнение очень простое для всех людей у кого аид и кто на гормональной терапии есть курс по щитовидной железе я сделала 5 видео лично для вас лена курс по щитовидной железе и я там объясняю как мы можем мигать дозы эльтероксина как отследить вот ваше мигание вам в плюс или в минус ну, в общем все все все и в том числе ну, там очень много информации я всем девочкам с аид я не способна это проговорить в плане ответа на вопрос ну не способна это очень много информации поэтому я предлагаю вам этот курс Пройдете один курс, прокачаетесь на, на, насчет своего здоровья щитовидной железы. Смотрите, просто никто вам не ответит на этот вопрос, потому что мы не знаем, какой процент ткани щитовидной железы жив. Только вы можете это определить путем мигания и контроля ТТГ. При меланоме, раке кожи, как убрать отек на ногах? Меланома, это занимаемся с... Онкологом. Это ну, действительно очень страшное заболевание, которое очень быстро дает метастазы. Поэтому с меланомой нет, это только онколог. Почему отек на ногах? Просто так вы отек на ногах при меланоме не уберете. Потому что это пересечение, опухоль пересекает пути лимфоотока, венозного оттока, артериального притока. Она вмешивается в систему оттока жидкости, гидравлики человеческого тела. Поэтому работать тут нужно с первичной опухолью, с меланомой. Так. Леночка, если можно, вопрос по дочери. Что значит антителак ТПО 168 при норме на 35, рост 159? Смотрите, это аутоиммунный процесс против ее щитовидной железы. Как мы работаем с аутоиммунным процессом? У нас есть протокол аутоиммунный, это конспект здоровья номер 24. Он заживит синдром дырявой кишки, он ведется на фоне низкоуглеводного питания, а там в конце даже есть элиминационная диета. И возможно вот на этой элиминационной диете вам нужно отследить, на чем упадут эти ТПО. ПО. Да. Конспект здоровья номер 24. Так, добрый день. Я на восьмой ступени. Достижение. Вес 63. Ага, я уже читала. Ушла из инсулинорезистентности. Очень круто. Очень круто. Прям молодец. Супер. Так, Лена. Нач началась восьмая, но застряла на шестой, так как уезжала и надо все сначала. Ну, ничего страшного. Началась восьмая, но застряла на шестой. Шестая это же у нас биологическое очищение. Вот, вы его просто делаете. А видео просто просматривайте. 2 три штучки в день просматривайте. И будете понимать, что делаете. Да. Седьмая ступень. Это витамины и минералы. Там я от вас ничего особенно не требую. Просто идите в программе биологического очищения. И слушайте витамины и минералы. Так вы нас догоните. Всем доброго дня. На пятой ступени прохожу биологическое очищение. Молодец, молодец. Здорово, здорово. Классно, классно. Так, здесь все ответила. Сейчас в инстаграмчике. Елена, у с бактериоз кишечника 13 лет как быть смотрите мы даем пребиотик в моем случае пребиотик это локла локла это это псилиум но это не просто псилиум, это, это прям очень серьезный интеллектуальный продукт локла это шелуха себя подорожника которая кормит нормальную микрофлору причесывает все ворсинки кишечника и так далее берете одну чайную ложечку локла в стакане воды и даете дочери на ночь выпить и одну капсулку бифидофилус флорофорс получается мы даем пребиотик это это э, газон на котором растут полезные бактерии и сами полезные бактерии про так делайте длительный промежуток времени, потому что если дисбактериоз кишечника иногда нужно 6 месяцев чтобы все восстановить. но дочечки всего 13 лет нужно будет меньше безусловно и смотрю очень интересно классно подписывайтесь на канал и а, участвуйте в системе старости нет боже девчонки там же можно по ступенечке покупать по ступенечке. там пользу это совсем это все равно что вы бы а, встретили если бы я приехала в ваш город вы бы сказали давайте а, где-нибудь покушаем и вы заплатили допустим за мой там, салат да, да это чепуха какая-то вот а можно 6 ступени можно 12 ступеней сразу Включайтесь, потому что если вам интересно значит у вас есть энергия на э, изменение себя в лучшую сторону, лучшая версия себя – это круто. Вы мой воздух, <свят> мы то, что мы едим. Спасибо большое, спасибо. Можно ли Замброза или Грипайн пить вместе? Можно, можно. Замброза на свои механизмы антиоксидантной защиты действуют а Грипайн на свои. Но я бы чередовала. хочу э, ну, Сейчас скажу. В общем, у нас есть множество различных задач по организму, вот, поэтому я использую один антиоксидант. Или замброзу, или гриппайн, допустим, и дальше делаю что-то другое. Например, кальций использую, серу использую. То есть я работаю на различные а, структуры в своем организме. А тут замброза и грипайн, И тот мощный антиоксидант, и тот мощный антиоксидант. Получается, масло масляное не опасно, но я считаю, что это перебор по деньгам просто будет. Зачем? Добрый день, добрый день. При питании при гипотереозе, холецистите и панкреатите. Система старости нет. Вот это то питание, которое вы себе подбираете в системе старости нет. Оно и при гипотереозе, и при холецистите, и при панкреатите. Если нет желчного, но если нет желчного, то он больше не вырастет. И вам нужно подобрать питание, когда отсутствует желчный пузырь. Надо посмотреть, скорее всего это будет дробное питание. Скорее всего вы будете плохо переносить жирные продукты. Вот. Но это не значит, что мы не должны работать с доперевариванием пищи. Надо очень много внимания уделять доперевариванию пищи. Система старости нет. Первая ступень – средняя неделька, вторая неделька. Дикий -ди ям пью каждый день или его только во время цикла надо? Я пью каждый день. Потому что, еще раз говорю, в первой фазе цикла из прогестерона делает эстрогены, а я гипоэстрогенная девчонка. У меня небольшое количество эстрогена по жизни. А вторая фаза цикла я прикрываюсь дополнительным прогестероном, который мой организм делает из дикого ямса. Поэтому я его пью в постоянной основе и всем советую. Кушать суточную норму белка, пить норму воды, проверить ТТГ, ферритин, попробовать принимать дикий ямс и физ нагрузка. Умничка, Марина. Умничка. То есть она прослушала и поняла, Тут у меня затык, тут пробел, тут пробел. Вот она эти пробелы выписала. Умничка, вы меня не просто слушали, вы прям поработали вместе со мной. Молодец. Лена, где можно почитать о системе старости нет, чтобы понимать, что это такое? В шапке профиля активная ссылочка. На нее нажмите, и вы прочитаете все по системе старости нет. Но на самом деле у меня есть еще пробная неделя. Если вы переживаете, думаете, что вдруг это будет вам неуютно, некомфортно, есть пробная неделя в системе старости нет. Нет. а это 7 дней, вот как бы вы просто начинаете систему старости нет, как все остальные девчонки, но для вас это бесплатно. А по итогу седьмого дня вы можете нажать да, я буду продолжать и оплатить систему пойти дальше. А, это нужно заказать в директ, или под этим видео дайте, пожалуйста, ссылку на пробную систему старости нет. Так, про вепеник и постоянно рассказала детей про детей, про... так Леночка, ага. Так, так, так, это я ищу вопросики. У меня в виде мешков возле колен. Вот, смотрите, мы будем с вами учить на девятой ступени осанку. И вот эти мешки, которые над коленками, очень, они портят внешний вид. Это тоже лимфатические застои. Это лимфатический застой. Вся передняя поверхность туловища немножечко спускается вниз с течением времени, если вы не знаете, как следить за осанкой. И передняя поверхность бедер тоже туда вниз спускается. И возникает такой натеч, натечник над коленкой. Это, это лимфонатечник. И с ним нужно справляться, но тут уже мы справляемся ручными техниками. Буду показывать как. Лена, надо Лена описала ситуацию, когда очки от солнца не носить так вот это я не поняла так что, не носить? носить очки от солнца. Смотрите, когда вы выходите на улицу без очков от солнца, то вы рефлекторно щуритесь, приводите в постоянный гипертонус круговую мышцу глаза, и над ней образуются мешочки, такие заполненные лимфой, потому что нарушается лимфоотток от круговой глаза. Понимаете? Поэтому выходите на солнечную улицу, наденьте очки, чтобы вы не щурились, чтобы вы не перенапрягали круговую мышцу глаза. Отеки в жару на ногах, прям если нажать ямку остается, которую проходит это я вам уже ответила, да? Если щитовидка по размерам на нижней границе нормы, по словам узиста, а по цифрам уже ниже уровня келп нужно анализы в пределах нормы. Классно, что она у вас хорошо работает. Классно, что нет аутоиммунного процесса к щитовидной железе. Соответственно, ее просто нужно кормить келп по одной-два раза, суперкомплекс по одной-два раза. Если вы не будете свою щитовидную железу кормить, она будет углубляться в атрофии своей, понимаете? классно что анализы в пределах нормы я побожаю вся семья кушает да это вы молодец леночка потому что обычно люди вот так вот по поводу йода дефицита они думают что это не про них этот йода -дефицит. друзья 15 миллионов деток могли бы ходить в школу могли бы поступать в университеты но они этого не могут сделать потому что у них кретинизм потому что когда их мамы их носили рожали и кормили на самом деле, эти люди, этих мамы, не знали, что нужно давать ребенку суточную профилактическую норму по йоду. Ребенку и себе. И они пропустили этот момент. У этих людей не было, детей бы не было умственной отсталости. Но она у них есть, потому что мама провтыкала. При аутоиммунном тироедите йод Можно? Если это не гипертиреоз, а эутиреоз или гипотиреоз, щитовидная железа работает. А если человек работает, его нужно кормить. Антиоксиданты и суточная профилактическая норма йода, конечно. Где это можно купить? Что это? Мама, я сына, ага, все это я читала. Так, Лена, здравствуйте. Спасибо большое. Я отекаю перед овуляцией и до месячных. На момент месячных отеки проходят, очень много выходит жидкости. Я уже говорила о, о, о диком ямсе, попробуйте, да? Если клапаны вен уже несостоятельны, можно ли их восстановить, не прибегая к операции? Ну, операция это такая, такое вещь. А давайте мы их достанем и давайте мы их засклеризируем, друзья мои. А у голени есть поверхностные вены голени и глубокие вены голени. Если засклерозировать, удалить поверхностные вены голени, а вдруг они еще частично состоятельны, бывают совсем несостоятельны, но они же могут еще выполнять свою функцию. Вот мы их удалили, значит вся нагрузка пойдет на глубокие голени бедра, на глубокие вены голени. А вот интересно, а хватит ли, Этих вен для того, чтобы отводить вашу венозную кровь. Это уже вопрос к Господу Богу, скорее всего. Потому что ни узист вам это не скажет, ни флеболог вам это не скажет. Только ваша личная ситуация. Так вот, если клапанный вен уже несостоятельны, надо сделать так все возможное, чтобы вот мы перечислили. Я вам целый конспект здоровья выдала на эту тему, чтобы они все-таки были более состоятельны. Потому что если вы ходите, все равно венозная стеночка приходит в более-менее хороший тонус. Если вы используете венотоники, она еще тонизируется. Если вы простраиваете соединительно-тканную часть вен, то она еще тонизируется. Пример моего мужа. Когда я его увидела впервые, но у меня специфический взгляд а, на самом деле я одну вижу свои вещи я увидела что у него варикозное расширение вен у юры у него были такие большие синие вены а, сзади на коленках на внутренней поверхности но ну, в общем думаю да будет это варикозное расширение вен странно у мужчины редко но ну, вот так вот такие мои были соображения вот шли годы мы совместно питаемся, мы думаем о здоровье, мы много ходим, и я не вижу у Юры никаких, никаких признаков варикозного расширения вен. Куда все подевалось? То есть нет точки невозврата. Точка невозврата есть это тромбоз. Вот затрамбированную вену ее уже не жалко, она уже опасна, ее нужно убирать. Пока нет тромбоза, это все точка возврата. Понимаете? Иду, иду, иду, друзья. это я иду вопросики ищу ну что мы с вами поработали все три 30... очень о смотрите девушка что написала тамара очень крутая система главное профессионально продумана. спасибо леночка за знание да это о системе старости нет друзья у вас есть возможность присоединиться к системе старости нет это под этим видео революционная система старости нет или в шапке профиля революционная система старости нет pink Заказали себе одну ступенечку, 6 ступенечек или 12 ступенечек, 12 намного выгоднее, чем 6. 6 намного выгоднее, чем 1. Сами понимаете. Вот, и если чего-то опасаетесь, переживаете, просто дождитесь, пока вам Оксаночка перезвонит, поговорите с ней. Она знает все результаты, она знает, как это происходит. Вот, и она вам поможет. Хорошо? А мы сегодня с вами, смотрите, как хорошо, разобрали, какие результаты есть в системе старости нет. Как система старости нет позволяет убрать отеки, разобраться в механизме, боже, отеки! Так просто спросить, как убрать отеки, как сложно ответить, как убрать отеки, потому что разные механизмы, да, вот. И я вас сегодня приглашала в систему старости нет, потому что здоровье откладывать на послезавтра самая плохая идея, которая только может прийти ваши светлые головы. Надеюсь, была вам полезна. Если была вам полезна, вот так поставьте. Вот, подпишитесь на YouTube канал, активируйте колокольчик, подпишитесь на Instagram канал и давайте работать вместе. Жду вас в системе старости нет, прям с сегодняшнего дня. Завтра, сегодня вы оформляете все это дело, а завтра вам уже придет первое видео, будем расхаживаться вместе.